Конечно, во мне что-то открылось на личных консультациях, Это потому что энергия пошла именно после личных консультаций. Mm -hmm. а, раньше было хуже с мужчинами, сейчас намного это легче. То есть мне, на... мне нравятся мужчины уже до mm -hmm. тебя, мне не... все не нравятся. То есть я понимаю, что что-то во мне там, что-то на личных консультациях. Я не знаю, что это. Но этот спокойствие... Принятие стало больше. Я не знаю, что именно и все как бы я не хотела там расставаться с тобой понимаю что надо было еще как-то подкрепить этот курс сам то тем более да я изучаю много в интернете но это совершенно другое лично там личная консультация это хорошо но когда групповая это вообще супер то есть вот эта энергия полгода держит то есть, вообще прям на каждой на каждой, на каждой, я прям летела потому что очень ценная информация очень очень, -очень